Так, ну вот, в общем, Роман, смотрите, бурили мы вот примерно вот тут вот, вот в этом месте. Потом заводили это все под домом, просто закопали трубу 32. С поворотом. Я пройду в кроссовках, да? Да, проходи. Только, блядь, открыли. Картошку опускали. Здесь, да? Насколько я помню, да. Вот мы в прошлом году бурили ее, также 14 метров а жилка хорошая вот заказчик ходит. Довольный. такой вот напорчик течет с этой скважины, с насосной станции. Сейчас там еще ресивер, да, пустой маленький. Да, да, конечно. Да, да, да. И... Так, ну вот, Роман, как просили, снимаю вам видео. Вот у нас труба выходит со скважины. Бурили мы с улицы, заводили под домом в подпол. Насос стоит, говорю, 101 даже, 101Б. Говорил он, по-моему, по моему по 115 вот. И качает. Включи воду, давай. Я подержу, насос включится. Да, да, да, с крана просто. Включи Открой воду, кран. пожалуйста, Закрывай! Ну, вот, то есть, а статика вот в этой трубе, она получается стоит 4 метра, ровно от уровня земли стоит, ровно на 4 метра. Сейчас пойдем покажем колодец. Опа. Так. Олег, а что под него можно подсунуть и лучше, чтобы он не так вибрировал? Погасить. А он вибрирует, это не сам насос, ну, ты ничем не погасишь. На чем, чем стоит? Даже резиновый коврик ты подложишь или что-нибудь такое силиконовое, он все равно будет, это звук идет от помпы. А, то, то есть, -то Да, да-да-да, она все равно будет под, ну, шуметь немного. Вот, Роман, значит, смотрите. Бурили мы ее вот тут вот, напротив вот этой вот отдушины. Сейчас вот колодец покажу. Грубо говоря, вот с другой стороны дома обходишь. Вот он колодец стоит. Вот в той трубе, в 32-й, как мы делали да, скважину в прошлом году, 14 метров. Там статика 4 метра стоит в ней. А здесь статика в колодце. Вот там вот внизу в самом. 10 метров ровно вода. Вот видите, блестит, да? И с нее вот там вот насос стоит, качает. Видно, не видно? 110-я труба еще на 4 метра под колодец вживу. Поставили ее. Вот она выходит, труба. Отсюда. То есть И вот примерно вот так вот качает. Напор тоже хороший. Вот такая вот разница в статике. То есть здесь зеркало воды 10 метров. Вот от уровня земли, грубо говоря, реально 10 метров мы заверяли рулеточкой с отвесом. А в точку скважины получилось 4 метра статика такой вот большой разбег казалось бы есть тут 5 метров от одной скважины до другой значит роман пробурили мы скважину под глубинный насос под погружной вот под 110 э, пластиковую кондиционерную трубу как вы говорили что вы не любите но тут ситуация такая то что скважина пробурено через старый э, заиливший колодец. Э, колодец сам 9 метров 90, 9, 90 Ну, короче без 10 сантиметров 10 метров. Вот. И он э, заилился полностью. То есть он э, брали, может, раньше ведра подвал воды и все. А теперь вообще он высох совсем. Вот. Сама, сама пробурена скважина на 14 метров. Вот. Там может видно, не видно. Труба торчит с колодца. 10-я. И вот так вот качает, в принципе. То есть я спускался по веревке в сам колодец на 10 метров и разбуривал там 140 пикой сейчас покажу мы сварили из двух кусочков листа железа вот она толщина металла в сантиметр ну просто чернина не этот ни рессора, ничего, просто черный металл. Ничего, вроде выдерживает. пока не жаловались. В общем, сама труба 4 метра уходит под колодец. Жила на 14, колодец поставили на 4 метра выше самого самой живы. То есть, жилка, она начинается с 13, идет до 14 метров. Вот так вот.